Я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюк. Сегодня у нас рубрика Короткие фразы на английском. Нам необходимо научиться применять такое английское слово, глагол, как suppose. Буквально на русский язык оно переводится как считать, полагать, думать, предполагать и допускать. Ну, например, я полагаю, я думаю, я считаю, э, что он купил билет. Все это подъявляется с глаголом to suppose. Давайте разберем на конкретном примере. Я полагаю, что он идет к нам. Или я думаю, что он идет к нам. Как оно будет звучать на английском? I suppose. Я полагаю, я считаю, я думаю, я предполагаю или я допускаю. Он идет к нам. Время настоящее продолжение. He is going, он есть идущий к нам, to us. I suppose, я полагаю, я считаю, я думаю. He is going, он есть идущий Куда? к нам, to us. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго.